Привет зрителям канала ру С вами гроссмейстер Владимир Белов И сегодня мы будем смотреть партию дня полуфиналов Гран-при в Берлине Вообще я думал, что может быть проблемой быть выбор так как будет всего две партии и они могут получиться какими-то бесцветными не такими захватывающими но в общем в итоге я даже долго думал какую из Ярких партий сегодняшних выбрать. Ну и остановился я на партии Ливона Роняна против Домингеса Линьера. Давайте к ней приступим. Итак, Ливон играл белыми. Он начал партию ходом d2, d4, d5, c4, dc. Вот такой выбор у Домингеса. Принятый ферзевый гамбит сейчас довольно модный. И причины тому вот как раз вариант, который будет сыгран в партии. e4, b5. Вообще ход такой очень принципиальный с самого начала. Черные удерживают пешку c4, и она будет жива там почти всю партию. Ну, такие классические продолжения здесь e5, конь f6, играют частые конь c6. Ну, в партии было b5. Конечно же, Левон к этому готов, это сейчас такой современный тренд. а 4 c6, АБ, cb. Ну и как отыгрывать пешку белым, конечно, очень хороший такой вопрос. Если здесь сыграть b3, кажется, что это очень логично, так как на взятие мы соберем пешку b5 с шахом. Но у черных есть контрудар e5. И все здесь вообще не ясно для белых, я так играть не советую. Поэтому основным ходом является конь c3. И здесь Домингес сделал ход ферзь b6. Я отмечу, что... Ну, для Блица интересной попыткой является ход А6, хотя так играли довольно сильные шахматисты в классику. А6 – это тоже жертва качества, как и будет в партии, просто в другой редакции. На конь бьет Б5, черные просто отвечают а АБ. Ладья бьет А8, делает ход слон Б7. Ладья А1, слон Е6. Да, здесь на Е4 не торопится бить. Мне всегда казалось, что за что может быть тут компенсация, но тем не менее компьютеры пишут неплохие оценки. Но в, в результате здесь всерьез э, с эту позицию взялись аналитики, нашли, что после хода конь Е2 с последующим конь c 3 убил их какие-то шансы на преимущество. Ну, может быть, на самом деле преимущество. В партии было сыграно ферзь b 6 тем не менее. Ферзь b 6 защищая пешку, и последовал ход конь d5. Кстати, вместо хода конь d5 вот недавно в Вейконзее была сыграна очень интересная партия между Кшиштофом Дудой и Сергеем Корякиным, где польский красмейстер пошел с слон e2, е 6 и конь h3. Вот так оригинально. Остался просто без пешки, но затем начал давить на королевский фланг, то есть ходил маркировку. Ну, переводил туда фигуры и проводил какие-то атакующие действия. Партия закончилась ничью. Но ну, это, кстати, очень интересно для тех, кто особенно любит какую-то такую динамику и игру без пешки. Партия последовала d5. Ход просто главный и принципиальный. Действительно, на ферзь b6 хочется напасть на него немедленно. Ферзь b7 и слон f4. Собственно, в чем идея черных? Давайте посмотрим. Грозит конь c7, шах, вилка. Ну хоть конь a6 это сразу проигрывает из-за несложного удара в a6. Ферзь a6 и конь c7. Поэтому нужно как-то реагировать. И вот черные здесь нашли, что все не так ясно после интересного хода e5, который последовал в партии. В чем его идея? Черные временно отдают пешку. Если вот они, кстати, пошли бы вместо e5, e6, с теми же идеями, как партия, то на конь c7, король d8, белые могут сделать промежуточный ход f3, защищая пешку e4, и затем конь в любой момент съедает на а8. Ну а король на шах может отступить на f2. Вот e5, конечно, очень такой темповой, скажем так. Черные играют на преимущество в развитии. Слон бьет e5. Конь d7. Напали. Если тут поторопиться и сделать ход конь c7 сразу, то после король d8, коня a8, вот я смотрел, здесь неприятный шаг. Ну как неприятный, ну просто смотрите, как зачем партия заканчивается. Взяли и ферзь 4 мат. Вот такой мат уже можно получить в самом начале партии. Но не в планах Хараняна было это делать. Слон f4. Кстати, надо отметить, что в этой партии или вон очень хорошо поработал в домашней лаборатории он играл довольно быстро и первым начал задумываться его соперник конь f6 конь c7 шах позиция кстати очень редкая ферзь бьет e4 сейчас остановимся ферзь тут хочет съесть слона конь его защищает ферзь бьет a8 ну и собственно вот здесь можно остановиться такой оригинальный сценарий произошел в партии здесь у черных не хватает качества за качество пешка но пешка очень сильная. Пешка вот С4, она стоит, наверное, двух здесь. Отличное поле у коня на поле d 5 И даже не так чувствуется плохая позиция короля на трописе. Однако, если белым удастся консолидироваться, вывести своего слона, сделать рокировку или куда-либо убрать короля, конечно же, ну и король, и материальный перевес скажется. Вопрос, конечно, что делать. Левон делает ход f3. Этот ход был подготовлен еще дома. Идея такая, чтобы как-то ограничить ферзя f 8 и подготовить где-то выход короля на f2. Конь d5. Слон g5. Ну вот этот вот ход является новинкой. В немногочисленных партиях, а конкретнее в двух, был немедленный отход на d2. Но здесь вот Левон сначала дает шаг, вызывает f6 и теперь делает ход слон d2. Такая вот какая-то хитрость. Ну, не знаю, насколько это очень важно, важно ли вообще. Тем не менее, он это сделал быстро, значит, что-то знает. Слон d6. Вот тут э, мне показалось, когда я анализировал эту позицию, что точнее за белых делать ход немедленный король f2. Какая идея это у них? Не обойтись здесь без хода b3. Раняну. Вот Не обойтись. Пешка c4 очень сильно сковывает позицию. Надо ее разменивать. Если сразу сделать этот ход, тогда вот как-то конь b6 и конь прыгать на c4. Ну, так тоже можно пойти белыми. Но мне казалось, сначала лучше пойти король f2. Если черные выводят своего ферзя, то теперь уже сыграть b3. Ну и вот в какую-то такую позицию пойти, чуть-чуть немножко вскрыть игру, чтобы фигурки заработали. Но тут в пользу белых оценивает компьютер. Возможно, так нужно было ходить. Однако конь g3 было сыгранным. Ферзь b8. Хороший ход, кстати, от Домингеса. Вообще Леньер очень уверенно играет на этом турнире. Там, кроме, может быть, одной партии, столкнувшись с неожиданностью, он довольно неплохие ходы выдает. Король f2. Правда, вот здесь вот следует неточность. Точнее... Американский гроссмейстер проводит идею правильно, но все-таки на ход дольше ее делает. Нужно было сыграть слон с 7 вот Такой классный ход. Слон переходит на поле b6 и давит на d4. Конечно, если вы смотрели трансляцию, то, естественно, вот наши комментаторы, Владимир и Анастасия, упоминали об этом маневре. Действительно, он очень неприятен. Пешка висит, слон очень хорошо защищает. И короля, и ферзь впоследствии может выпрыгнуть куда-то на d6. Я вот тут пытался подвигать какие-то варианты. Мне вообще они в пользу черных даже больше нравились. Вот можно слона 5 здесь не давать съедать. Ну, после взятия ферзь b6 возникала сложная позиция, в которой в которой компенсация черных вполне хороша. Однако последовал ладья e 8 Ладья e8, и теперь белый король очень спешно эвакуируется на королевский фланг. Делается ход слон е2, слон с 7 Я, кстати, поясню, что ферзь нигде не может попасть на b6. Ну, например, здесь стоит да, заходы слон а5. За этим надо внимательно следить. Слон с 7 сыграл Домингес. Ладья e1, слон b6. Но вот теперь Аранян отлично делает ход, король g1. Действительно, играем не в пешке. Пешку d4 можно отдать. Она вообще, в целом, скорее даже ее взятие чаще всего на руку белым, поскольку вскрывается линия, и король на d8 становится большой, ну и к нему приходит беда. Ну и вот эта вот идея выбивает из равновесия Домингеса, и он здесь останавливается на неправильной идее. Мне кажется, кстати, с черным гораздо труднее играть, все-таки материала нет. Король на d8 всегда пешки съедаем, но король остается плохой. Такой ход ферзь e5 был классный, чтобы ферзя подключить. Благо, что пешка пока связана на d4. Видимо, надо было так играть. И доминация ферзя как-то хоть немножко компенсировала пожертвованное пожертвов... пожертвов... пожертвов... качество. Однако последовал ход конь e5, король h1, конь c6. И вот позиция коня на c6 вроде замечательная. Теперь... Домингес хочет съесть на d4 конем. Однако тактические ресурсы все разрушают здесь полностью. Ход b3. Что-то здесь зевнул Леньер. Я думаю, то, что после хода c3, ну, такого ключевого, иначе просто позиция разрушится, слон бьет b5, а ладья бьет e1. Вот если здесь взять, то белые не ферзем возьмут на e1, так как черные съедят слона с темпом, а слоном берут. Висит конь, ну и здесь все плохо. У черных все разваливается. Возможно, это земну, Возможно, саму идею b3 недооценил. В партии последовал слон b5, и казалось, что все так быстро очень для Раняна закончится, что его подготовка сработала, и в такой острой позиции он разобрался гораздо лучше. Однако еще приключения были. На доске слон d7, воде бьет е 8 слон бьет е 8 он действительно, кстати, по-человечески играть в позицию непросто. Пешка сильная, на d4 теряется. Ну и что, что? Король в центре, зато все фигуры находятся на очень таких активных позициях. То есть, конечно, с компьютером здесь намного легче разбираться. Ну и вот, собственно, движок и показал, что здесь надо было отдать слона. Слон бьет c6, так нужно было пойти и взять пешку ключевую. И вариант следующий. На конь c3 следует ферзь c2 такой тонкий маневр. Висят, висят две легкие фигуры. Слон бьет d4. И теперь тонкий ход ферзь d3. Ну, не просто, не просто это найти, вот так в условиях. Важно, что связан слон, и нет хода ферзь d6. Ну, давайте я поставлю и захода конь f5. А если ферзь защищает как-то там с другой стороны, например, с поля b6, то мы тоже можем конь f5 пойти. То есть здесь либо конь b5, есть еще ход, тоже конь f5, ферзь e5 и ладья d1. Отыгрывается слон, ну и черный остается у разбитого корыта. То есть вот слон бьет c6, слон c6, слон c3. Такая тактика. Однако Ронян решил сохранить слона, что довольно логично. Слон e1, конь бьет d4, слон бьет e8 и последовал промежуточный ход c2. Ферзь d3, король бьет e8. И тут опять был ход у Ароняна сильнее, но немножечко он тут потерял нить игры на несколько ходов. Конь d4 защищает пешку c2, и надо было его выменить. И этому способствовал ход конь e2. То есть мы вымениваем фигуру активную, съедаем пешку. Ферзь e5, конь бьет d4, слон бьет d4, владеет c1. Слон b2. Вот кажется, что черные, кстати, обманули соперника. Наводя бьет c2, следует ферзь e1. Но промежуточный ход слон g3 полностью тут разруливает ситуацию. И ну, лишнее качество остается. О. Конь b4 еще такой можно. Красивое, красивое дополнение. Слон бьет e5. Конь бьет d3. И слон бьет b2. Слон защитил ладью. Ну, а на конь b2 ладья c2 с победой. В партии он делает ход с d2, и борьба обостряется. Ферзь на е 5 идет. Кстати, отличный ход ферзь e5. Ставится такая ловушечка. На ход водя e1 следует ферзь бьет e1. И мы видим, что новый ферзь проходит, и черный уже побеждает. Поэтому Аранян делает ход водя c1. Отличный ход f5 следует. То есть здесь пешка c2 вроде с одной стороны сильная, опасная проходная, а с другой стороны она... Вот в любой момент может упасть. f 5 Ферзь c 4 Ну и как называемая позиция вот на одну ошибку. Причем эта одна ошибка может случ... могла случиться так у белых, так и у черных. Ну и первым не выдерживает Домингис. Правильным здесь решением был ход f 4 Напали на коня. Очень такой антипозиционный ход с виду, потому что конь встает на форпост. Но зато у черных появляется свой форпост на Е3. И теперь две пешки... Два коня, точнее, уже защищают пешку c2. И вот эту позицию, возможно, она уже выиграть бы не удалось. Здесь компенсация реально серьезная. И так вот по вариантам, ну там шаг можно дать король f7. Мне не удалось здесь найти преимущество за белых. То есть вот ход f4 с последующим конь e3. Однако немножко поспешил здесь Доминге, сделал сразу ход конь e3. И зевну вот следующий ресурс. Шах, шах и f4. Отличный промежуточный ход от Роняна. Идея какая на ферзь f4, ферзь e8, шах и выигрывается конь. Ну и у ферзя нет удобного поля. Он стоит как раз на самом сильном поле в центре доски. Здесь приходится идти на размен, а после размена... Ранян сделал ход конь e 2 важный. Но здесь жадный ход конь e 2 то есть он не хочет даже пешку отдавать. То есть хоть, хочет съесть чистое качество. Конь G4, G3. То есть пешка C2 уже никого не волнует, так как мы ее в любой момент съедаем. И B4, и Владябец C2. Ну и здесь закончился контроль пускай король G2. Домингес посмотрел на свою позицию и понял, что шансов у него нет. После хода конь C1 выменивается активный конь на D3. И белый легко реализует лишние качества. Здесь уже проблем не будет. Вот такая вот очень творческая интересная партия случилась. Левон отлично подготовился, применил идею, может быть не совсем там несколько мне показалось несколько небесспорную но тем не менее она сработала хорошо. И он одерживает победу. И завтра Домингусу предстоит. Отыгрываться. Вторая партия, кстати, прошла тоже в такой, в таком незабываемо долгом сценарии, на кому радовал Ричарда Раппорта, и завтра нас ждет отличный боевой тур. На этом я прощаюсь, подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч.